Неделя, 8 и 14 ноября, относительно спокойная в этом месяце и плодотворная. 10 и 11 ноября Меркурий и Марс соединяются в Скорпионе, обе планеты в напряженном аспекте с Сатурном. Но это очень ресурсные дни. Формируются все условия для преодоления трудностей и препятствий, но при этом требуется готовность работать, упорно двигаться к цели и не сомневаться в результате. Интеллект и воля образуют мощный тандем, если разумно подходить к любому вопросу, следовать закону и использовать прошлый опыт. В эти дни люди будут стремиться добиваться своего любой ценой, часто через проявление агрессии и манипуляций. Могут прибегнуть к любым средствам ради достижения поставленных целей, не считаясь ни с кем. Но залог успеха – выработка мужества, смирения и уважения к представителям старшего поколения. В этом случае можно выйти на новый уровень удачи и процветания уже в ближайшее время. Нельзя перекладывать ответственность за свою жизнь на другого человека, избегать решения неудобных вопросов, иначе обстоятельства отбросят назад, чтобы пройти те уроки, которые не были усвоены ранее. Вибрации недели таковы, что… Любое малейшее разногласие может перерасти в бурный конфликт и выяснение отношений, особенно в профессиональной сфере с вышестоящими по должности. 12 ноября. Солнце в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном. Складываются благоприятные обстоятельства для проявления своих талантов и способностей, получения дополнительных ресурсов, а также признания со стороны окружающих. Все иррациональное и мистическое, непреодолимо влечет. Сочетая практический подход и воображение, можно соприкоснуться с тонкими энергиями, не теряя при этом связи с реальностью. Возникшие ранее препятствия или сложности при желании, приложении при определенных усилий можно устранить. Люди, занимающиеся саморазвитием, духовным ростом, поймут свое предназначение. 13 ноября Меркурий в оппозиции с ретро-ураном. Это напряженный аспект, символизирующий борьбу крайностей. В результате появляются возможности проявиться оригинально и независимо от других. Если люди не готовы к большой перезагрузке, новым темам и направлениям, к расширению горизонтов, есть вероятность болезненного разочарования при столкновении с новыми жизненными реалиями. Далее по лунным дням. 8 ноября в понедельник растущая луна в Козероге в соединении с Венерой и гармоничных аспектах с Марсом и Меркурием с 11.38 в пятые лунные сутки символ единорог обозначающий верность принципам долгу благоприятный день для любых начинаний которые успешно развиваются и в будущем обязательно принесут хороший результат и плоды все самые важные и сложные дела запланируйте на понедельник. Вы сможете значительно продвинуться в решении любых вопросов. Походы в официальные инстанции, разговоры с начальством, финансовые дела пройдут успешно. Также хороший день для серьезных разговоров с любимым человеком, планирования совместного будущего. Благополучно решаются многие текущие проблемы и деловые вопросы, особенно касающиеся недвижимости, оборудования и техники. Хорошее время для контактов с публикой, проведения рекламных мероприятий, также подходит для стабилизации отношений в служебной сфере. 9 ноября. Вторник. растущая луна в козероге в гармоничном аспекте с ретро нептуном и соединение с плутоном с 12 38 6 лунные сутки символ облака журавль символизирующий пассивное женское начало продолжаются благоприятные тенденции предыдущего дня однако учитывайте что с 1951 по киевскому времени до 5 0-4 утра следующего дня, период Луны без курса. День очень интенсивный. Для профессиональной сферы, сферы общественных дел, крупных покупок, сделок, купли-продажи подходит идеально. Актуальными могут стать вопросы акционирования, совместного капитала, распределения прибыли, налогов, а также алиментов, наследства и долговых обязательств. Возможно, кое-что в отношениях с партнерами, сотрудниками придется существенно изменить. Хороший день для публичных выступлений и общения с большим количеством людей. Несмотря на то, что вечером многие будут чувствовать себя очень уставшими, проделанная работа станет хорошей базой для социального развития. 10 ноября, среда. Растущая Луна в Водолее соединяется с Сатурном, который, в свою очередь, в напряжении с Меркурием. Формируется квадратура с Марсом. С 13.21 седьмые лунные сутки. Начинается вторая четверть лунных фаз. Символ – Жезл, Петух, Роза Ветров. День сложный, многое внезапно меняется, возникают препятствия, конфликты с руководством и теми людьми, которые оказывают на вас влияние. Из-за усиления энергии, напряженного внешнего фона можно ожидать неприятных сюрпризов со стороны окружающих, особенно в толпе, на дорогах, в общественном транспорте. Увеличивается количество ДТП, конфликтов, провокаций, ограничений. Но при этом можно использовать потенциал дня конструктивно, если иметь стратегический план и четко следовать инструкциям, предпринимая активные действия, шаг за шагом, следуя к намеченным целям. Напряжение ⁇ это энергия, требует высвобождения, ее нужно использовать. Если же проявлять пассивность, то она может стать разрушающей, так как нет вариантов, куда ее направить. 11 ноября, четверг, растущая Луна в Водолее в напряжении с Солнцем, в соединении с ретро-Юпитером. Сатурн в напряженном аспекте с Марсом. С 13.52 — восьмые лунные сутки. Символ — Феникс, Павлин, Ларец с сокровищами, Огонь. Продолжаются тенденции предыдущего дня. Многие люди будут разрываться на тысячи дел одновременно. Но, как я уже сказала, Интенсивные планетарные энергии необходимо направить в мирное русло. В этом случае результат будет удовлетворяющим. Последний аспект, который делает Луна до выхода из знака водолей, гармоничное соединение с ретро-Юпитером, что очень обнадеживает, если до этого проделана добросовестная напряженная работа. В этот день хорошо намечать планы, Возможно, открытие новых перспектив. Успешно протекают дела с официальными органами, влиятельными людьми, зарубежными партнерами. Вообще хороший день для начала дальнего путешествия, командировки, выезда за границу на долгое время. Подходит для переезда в перемены места жительства. 12 ноября, пятница. Растущая Луна в Рыбах с 9.54 по киевскому времени. До этого период Луны без курса в Водолее всю ночь. Формируются гармоничные аспекты с Венерой, Марсом, Меркурием. С 14.15 – девятые лунные сутки. Символ – летучая мышь. В целом благоприятный день. Солнце в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном. Можно наладить семейные отношения, романтические связи развиваются, присутствует атмосфера радости и счастья. Творческие проекты успешно воплощаются в реальность, финансовые проблемы решаются, появляются новые ресурсы. День благоприятен для переезда или для любых изменений, для полной переориентации своего бизнеса, вида деятельности. Происходит выход на тайные источники знаний. Встречаются учителя, покровители. Многие люди обретают для себя новые источники энергии. Обращаются к ним за помощью как к источнику сил. Итоги рабочей недели окажутся очень эффективными, открывающими новые возможности и перспективы. 13 ноября, суббота. Растущая луна в рыбах. С 14.34 – десятые лунные сутки. Символ – фонтан, источник воды. Фонтан связан с постоянно переполняющей человека энергией. Напоминает о духовной самостоятельности. Меркурий в оппозиции с ретроураном. Это напряженный аспект, символизирующий борьбу крайностей. Однако, когда планеты, образующие данную конфигурацию, обладают рядом общих качеств, то в этом случае говорят о том, что противоположности сходятся, дополняют друг друга. Меркурий это планета рассудка и интеллекта, а уран называют высшим проявлением Меркурия, высшие октавы. Объединяя свои влияния, эти небесные тела дают возможность проявиться оригинально, независимо и зарекомендовать себя как индивидуальность. Для людей, не желающих развиваться, совершенствоваться, меняться с учетом тенденций современного мира, день принесет неприятности. Есть вероятность болезненного разочарования при столкновении с новыми жизненными реалиями. 14 ноября, воскресенье. Растущая Луна в Рыбах почти весь день, до 17.48, после чего Луна переходит в энергичный активный знак Овна. Период Луны без курса с 7.39 до 17.48, с 14.49 – 11 лунные сутки. Символ – огненный меч, корона. Сокровенный символ – лабиринт, где человек должен победить в себе Минотавра. Необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Бросать начатое нельзя. Все следует обязательно доводить до конца. Более того, день благоприятен для завершения любых дел. Это время успокоения, победы, мудрости над разумом и чувствами. Вечер благоприятен для планирования своих дел на следующую неделю, для самостоятельной работы, подготовки фундамента для нового старта.